Всем привет! В эфире Универ -ньюз», а в студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В КФУ прошло совещание ректоров Республики Татарстан. Уже месяц работает временный ковид-госпиталь Казанского университета. Наш YouTube-канал Универ ТВ вошел в сотню самых популярных университетских YouTube-каналов мира заняв 60 место по количеству подписчиков. Напомним, на наш канал подписано более 50 тысяч человек. А теперь к другим новостям. В Институте управления экономики и финансов Казанского университета прошло торжественное заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента. Буквально через несколько минут на этой сцене состоится торжественное заседание ректоров вузов Республики Татарстана, где врут награждены молодые ученые, профессоры, директора институтов за их научную и общественную деятельность. Сейчас зал пустой, проходят последние подготовки, однако совсем скоро гости займут свои места, и с приветственным словом выступит ректор Ильшат Гафуров. Сегодня совет ректоров проходит в таком необычном формате, и посвящен он в полном объеме вопросам поощрения наших коллег, Вручали гранты президента Российской Федерации, а также правительственные и ведомственные награды молодым ученым, членам Совета ректоров вузов Республики Татарстан и представителям вузов Республики. Вручение прошло в актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского университета. Награды вручали ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов. Я очень рад, что сегодняшние лауреанты грантов Продолжают традиции отечественной науки, советской науки, современной российской науки и проводят глубокие, фундаментальные, такие, прикладные исследования. Награждение проходило по нескольким номинациям – информационные технологии, биология, технические науки, физические и астрономические науки, общественные, гуманитарные и другие. В свою очередь, министр образования поблагодарил руководителей подразделений за предоставленные возможности, как студентам, так и всем тем, кто занимается наукой и образованием. Я сегодня с удовольствием хочу поблагодарить уважаемых наших руководителей, членов Совета ректоров. За ту совместную работу, за то, что всегда были рядом с нашим учительством, за то, что вы всегда приютили к себе в учреждениях высшего учебного заведения наших школьников, за то, что вы всегда оказываете какую... Огромная помощь в научном направлении и в творческом направлении. Хотелось бы в дальнейшем вот такая совместная работа была продолжена. Награждали на сцене не только представители Казанского университета. Свои награды получили сотрудники КГТУ, КАИ, Института культуры, Аграрного университета и других вузов Республики Татарстан. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универньюс. Ковид-госпиталь Казанского университета внесен в перечень Росздравнадзора медицинских организаций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 То есть каждый сотрудник, он с начала работы госпиталя получил то, что получает любой сотрудник республики, работающий в таких же госпиталях. Мы видим, что с нами весь университет, весь коллектив клиники и в отношении медикаментов такая, такая же работа, она ежедневно проводится, то есть на все заявки, запросы аналитика ежедневно проводится.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 Не место. Его не будет. Диана Желингова, Виолетта Басова, Универньюз. Наука ⁇ это не только сложно, но и интересно. Об этом рассказывает проект для детей младшего возраста ⁇ Детский университет ⁇ На базе Елабужского института Казанского университета он существует еще с 2011 года. Недавно проект открыл свои двери в стенах университетской школы.